Всем водомоторникам, фармчанам, просто посетителям моего сайта, привет! Сегодня речь пойдет о каркасе от капитанское кресло. Немножко поговорим о его функциональности, вообще нужно ли оно вам, но ну, о его плюсах и минусах. Итак, поехали! Само кресло. Первое, что сразу хочу отметить, это либо вы кресло заказываете сами, либо я еду в наш местный магазин, то есть вы смотрите на сайте, какое вам кресло понравится, я еду в магазин. И, соответственно, его приобретают для вас. И у вас уже будет готовое решение в комплексе каркас под кресло вместе с поворотной платформой, соответственно, вместе со своим креслом. То есть, если вы находитесь не в городе Ухта, то в таком режиме можно будет организовать доставку уже готового изделия целиком. Либо вы заказываете непосредственно только сам каркас, и кресло с поворотной платформой вы приобретаете уже на месте у себя в городе, и, соответственно, сами его устанавливают. Итак... О самом кресле. Это кресло я заказывал в одном из, из интернет-магазинов. Оно достаточно удобное, достаточно мягкое. Имеет рабочую ширину 40 сантиметров, складывающийся с застежкой. Маленькая сноска. Все кресла подобного типа для лодок, они имеют... Общее основание для поворотной платформы. То есть стандартное ее крепление. То есть не надо бы думать там, заплатить какие-то крепежи. По поводу устойчивости этого кресла. То есть сидя в лодке, когда мы выходим на глиссер, давайте я поставлю наверное, чтобы видно было целиком видно меня там надеюсь то есть, когда вы выходите на крысик вот я на нем качаюсь ничего никуда не попадаете ломается и так далее то есть, удобно сидеть соответственно держаться за рунги раз плюс то есть вы можете поворачиваться Вокруг своей оси катался, Два плюс. 3, под него влазит. То есть сделано э, с таким расчетом, чтобы под него входил, допустим, электробокс, да? Который я также делаю. Он влазит еще там запасы сантиметров полтора, где-то два остается у него сбоку. <coughs> То есть можно даже придумать крепление на вот так, чтобы Электробок сюда сюда не ездил, но на этот счет я сюда еще укладываю бензопилу, то есть цепью, и зажимаю вот этой вот <coughs> цепной частью, с шиной, зажимаю электробокс. То есть он стоит четко. Так же вместо под остается спокойно. И обратите на высоту колен. То есть да, как колени стоят. То есть, ну, тут спокойно можно растянуться, вытянуться и так далее. То есть сидя на банке, ну, кто рыбачит с лодки, кто очень достаточно часто и долго передвигается на дальние расстояния. Кто понимает, как потом чувствуют себя ноги, если вы сидите просто на банках даже с накладкой вот с такой вот высоты. Мы это уже все проходили, это уже испробовано. Так, далее, давайте я вам покажу. Э, ну, запомнили да, высота колен на кресле? Сейчас сяду на банку, я ее тоже поставил. Наверное. Давайте вот так. Вот ну, так вот это выглядит на банке. Высыпай колен, да? Ну, соответственно, я всегда раньше, вообще, когда только начинал э, с лодок под мотором лет 10 назад, да? То я ездил вот так. Либо вот так. Ну, по-всякому, то есть садился, ноги затекали и так далее. Как, ну, у меня еще не тот возраст, да, чтобы ныть и плакать, но все равно, тем не менее, ты э, в первую очередь едешь в лес. Возможно, в какие-то моменты едешь отдыхать, в какие-то моменты едешь за добычей и комфорт он нужен. Безусловно. По поводу теперь самого кресла. Пока уберем. Кресло состоит, соответственно, из самой платформы, вернее, каркас, а не кресло, прошу прощения. Состоит из горизонтальной платформы, опорной ноги металлической и опорной планки нижней, на что крепится металлическая нога. На хомутах стяжных имеются вот такие вот защитные заглушки. Как я уже сказал, кресло оно вращается на 360 градусов. Вы видели, в принципе не буду крутить. По поводу вопросов, как оно собирается, быстро ли или долго, ну и также как оно разбирается. Весь процесс занимает, ну, у кого как, в среднем от полутора минут, вчера до трех. Это бы, если первый раз будете ставить, да, чтобы там, как всегда, все аккуратно все это делают и так далее. Кто уже будет, кто уже имеет, точнее, такой каркас, там буквально минута вставил на электрос основание, одели сидение на платформу, подставили ногу, закрутили гайками барашками. Вот такого плана. То, она еще даже не прикручена была, я тут качался на нем не затянуты точнее по поводу крепления к ноге сразу уточню этот момент есть два варианта крепления сверху вставляем болт потом объясню почему именно в такой последовательности то есть последовательность вообще сборки одеваем на электрос основную платформу на нее одеваем уже кресло с каркасом потом вставляем болты крепим к ноге винтом барашками Болты есть в двух вариантах исполнения самой ноги. Первый вариант, это мы вставляем их сверху, то есть мы одели саму платформу на электрос ставили кресло с каркасом здесь заводим болты сюда они не такие длинные в принципе легко вставляются и снизу барашковой гайкой мы затягиваем здесь я шайбу не подложил под гайку просто накинул потому что я ну естественно я не собираюсь никуда выезжать для демонстрации скажем так но можно поставить шайбу и затянуть барашковой гайкой а второй вариант крепления стальной ноги это уже Будут приварены, соответственно, болты к самой ноге. И барашковой гайкой закручивать будем вот в этом месте. Вот здесь. Это вариант второй. Он также будет доступен выбор либо так, либо так. Вся фанера, она влагостойкая, ламинированная. То есть. По типу такой что делается сам транец либо вот банки просто цвета бывают разные <клёх> бывает такого цвета бывает как вот цвет темно-темно-коричневый как транец да как сами банки то есть по-разному а на сегодняшний день по крайней мере у нас доступен такой цвет торцы здесь также все <клёх> обработаны а на нижней планке торцы еще обработаны яхтным лаком потому что ну, мы все понимаем здесь в копите может быть вода и так далее чтобы это все хотя она и влагостойкая фанера но это просто дополнительная защита сама планка крепится вот таким вот способом и соответственно здесь оцинкованный крепеж и шайбы сюда я укладываю в комплект из нержавейки ну и соответственно гайки такого плана. По поводу кресла. Также был вопрос у одного человека. Да? Ставится оно вот в таком положении и все, либо его можно как-то регулировать. В данном варианте оно регулируется по вылету немножко. То есть ослабляем барашковые гайки. Это я сейчас покажу попозже немножко. Сейчас я здесь в общем, объясню, а потом покажу, как оно собирается и разбирается. То есть, в данном случае вы ставите по длине, да, вот оно двигается слева вправо то есть надо ближе к борту, поставили так и гайками притянули платформу. Соответственно, 4 барашковые гайки, все их затягиваем. Все, вы уже кресло не сдвинете. Ну и, соответственно, выбирайте удобное для себя положение и уже сильно затянулось под себя и уже двигайтесь в лодке, как вам удобнее. А по поводу, возможно, больше его длины вылета да то есть да это предусмотрено это договаривается отдельно то есть в стандартном варианте это делается именно вот так то есть регулировка здесь в четыре с половиной сантиметров можно сделать а, плюсом 10 сантиметров регулировку но прежде чем задаваться вообще этим вопросом вы подумайте надо ли оно вам сильно так делать такой большой вылет потому что в большинстве случаев и вообще для любых задач вот такой регулировки ее вполне достаточно. Самое важное, я не сказал, что должен был сказать вначале, данный каркас используется в лодке НДНД, да? С НДНД, с надувным дном. Если у вас конструкция лодки паельная, то там этот каркас будет стоять монолитом. То есть там люфт на практически он минимален. Здесь, исходя из того, что это надувное дно, и плюс оно еще до рабочего давления не набито да то есть вы сами видели как я на нем тут раскачивался когда баллоны и дно добиты до рабочего давления то комфорт вам обеспечен так ну давайте теперь покажу как это все разбирается вернее собирается а потом покажу как разбирается вот в таком виде виде выглядит комплект опорная нога нога кстати окрашена в данном варианте вот так, надеюсь видно. Цветопередача, может быть, плохо работает. То есть это окраска с молотковым эффектом выглядит достаточно красиво. Я потом постараюсь более-менее качественные фотографии сделать на другой фотоаппарат, но надеюсь передача есть. Для сравнения сейчас я возьму окраска идет в обычном черный цвет, да? Понимали. То есть разница, но ну, я надеюсь, видна. Потом, кстати, покажу, как вариант был другой немножко. Но не об этом. Давайте дальше. То есть опорная нога, сама платформа, которая крепится на электрос. Соответственно, сам каркас. Он уже закреплен на кресле, уже на поворотной платформе, соответственно, и она закреплена к самому креслу. Ну теперь смотрим, как это все одевается. Засекаете время там и так далее. Можете просто по тайму смотреть. Первое, это мы одеваем поворотную вернее опорную площадку на электрос. Все, одели далее берем кресло вот так вот лучше, наверное видно будет да берем кресло одеваем его далее ставим опорную площадку берем два болта они уже входят в комплект вставляем ответ Там видно должно быть дальше как происходит и соответственно саму планку заводим в болты можно делать это вот таким образом Немножко не видно с внутри удобнее делать это. но тогда вы не будете. если я сяду все. И барашковыми гайками, которые я куда-то благополучно запихал. Ну давайте возьмем друзей. И обычными барашкиными гайками мы притягиваем. Ну я тут что так немного, мне по-другому надо просто залазить в копье. Ну и так удобно, в принципе. Все. Притянули. Можно сразу затянуть. А, возможно, кому-то не понравится, да, такое решение. Вот именно будто барашковой гайкой подтягивать. но хотя, на мой взгляд, это оптимальное решение. Можно просто болтом. То есть в комплекте будут и гайки, и обычные, и самоконтрящие гайки, то есть на ваше усмотрение, как вы будете крепить. Поставить кресло, необходимо вам вылет. И также здесь, барашковыми гайками вы затягиваете. Притягиваете, точнее, к основной платформе. Само кресло. Все. Кресло готово к работе. О, сейчас оно притянуто, кстати, к платформе, к ноге, к платформе. И уже, вот я сильно-сильно отталкиваюсь, вот, собственно, его люфт. Ну, и также сам процесс разбор, когда мы уже вернулись довольные, вставшие со своего активного отдыха. В принципе, в обратной последовательности здесь как бы, ну, ничего хитрого нет. Снимаете ногу, вынимаете болты. Если вы болты не вытащите, то вы не снимете каркас. Вынимаете болты, ослабляете барашковые гайки крепления сиденья. Вынимаете сиденье, снимаете основную платформу. Все. То есть процесс, как вы сами видели, упрощен вообще к минимуму, чтобы это занимало как можно меньше времени сборов и так далее. Потому что все мы, как обычно, когда приезжаем на реку, начинаем очень-очень торопиться, потому что очень быстро всем хочется поехать. И начинается вот барбак. Ну, как у многих бывает, да, кто очень торопится. Накидали вещи километр. Все, главное, на воду быстрее, быстрее. Поехали. Отъехали там от места разгрузки километров 10. И начинаем все это раскладывать. У меня у самого так было. Раз, несколько. Потому что очень-очень хотелось. Уж прям особенно, когда только-только сезон открывается. После достава. Потом... Этот момент я уже перетерпел, ну и, соответственно, теперь собираемся с чувством, с толком, как и все остальные, вот. А, по поводу регулировки кресла по электросу, оно двигается в любом направлении, хоть до самого конца. То есть мы заводим отсюда, я вам сейчас давайте покажу, еще раз соберу. Чтобы не быть голословным просто. То есть принцип сборки повторим, просто берем кресло. Я уже просто затягивать не буду. Подправлю Дайте не потерять опять. самооборудование немножко то есть само кресло но двигается по всей плоскости в любом на любое расстояние да ну запустим электросон то есть вам надо ближе дальше а, на вопрос. А не поедет ли оно само? Нет, не поедет, потому что вход вашим весом вы его придавливаете. Все. Также оно есть. В открытом состоянии ездит. То есть в любом. Все соединения, они зашлифованы, то есть не имеют острых углов, да, и нет опаски там что-то покорябать. Или порвать еще того хуже. Вот. Второй, кстати, вариант крепления я сразу покажу. Не крепление, а второй вариант, она еще не готова, конечно, в сыром виде. Ну как сыром? Не загрунтовано, не окрашена. Вот такой момент. Сама опорная нога, да? Здесь она немного изменена. По просьбе одного человека. Это задний упор, скажем так, да, он идет немного под углом сделаны, то есть ее положение вот такое рабочее и соответственно уже здесь болты приварены, то есть э -э сейчас я покажу. В данном случае как бы, ну на мой взгляд, в принципе удобно. К сожалению, на фотоаппарате кончилась память, еще он к тому же сел. Э -э так, про этот вариант, да, то есть здесь уже приварены болты, это, в принципе, облегчает немного сборку. Я бы не сказал, что это прям вот совсем все облегчает, но удобнее сюда сверху ставить само основание. Так как я уже на телефон снимаю, то, наверное, мне его не получится поставить. Но попробую сейчас, чтобы он не упал. За Заснять этот момент, чтобы вы его увидели. Только как его прямостречить, пока не знаю. Видно В таком формате это будет выглядеть. Точно так же, как и основная опорная нога, только она будет со скосом. Почему сделана под углом задняя планка? Ну, как человек сказал, я немного хамят вес у меня большой, я боюсь, что эта конструкция немного прогнется. Я пытался, конечно, переубедить человека, что не прогнется, то есть будет все нормально, все хорошо. Но попросил сделайте, пожалуйста, вот так, но без проблем. Хорошо, будет тогда так. А вообще, как бы рабочая, стандартная схема изготовления, это вот такая опорная планка. Я вешу 80 килограмм, То есть я с мешком цемента на нее залазил. Раскачивался в разные стороны. То есть, ну, сколько это получается? Там уже 130 килограм. Ненормально все выдержало, в принципе, ничего страшного. Поэтому не знаю, тоже думайте на это счет, надо ли оно вам так или нет. Но с болтами, кому удобнее будет конструкция именно уже с болтами приваренными, к поворотной капуртной ноге, это надо будет сразу учитывать при заказе. То есть вам будет функция такая выбор. Кому это нет, кому в этом нет необходимости, да, то есть вы можете спокойно вставить болт снизу, затянуть гирашку барашковой гайки. Тогда, соответственно, уже стандартный вариант. Но, в принципе. Данный обзор на этом закончен, я считаю. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, пишите письма. Касаемо заказов, цены всего остального, это все можете посмотреть на сайте в лодке.768.ру Все, всем пока!